Чтобы приготовить чай из вагульника вот вагульник у нас есть чтобы приготовить чай из вагульника понадобится 2 столовые ложки 2 столовые ложки у нас вот хватает все кидаем в воду время засекаем и кипяток добавить кипяток и провалить около 10 минут управляется такой чай по полстакана в день детям, у которых наблюдается кашель, также можно давать чайную ложку чая несколько раз в день. чай из не только полезен, но и очень вкусен. у меня в его просто обожают. практически никогда не болеет, а тем более не кашляет. некогда отвар бабулника добавляли пиву вместо хмеля для усиления его опеняющего действия, а Проидошливые костюмари специально опаивали таким обогащенным напитком своих посетителей, чтобы потом без помех обжарить их карманы. Сложная по составу эфирное масло, содержащаяся во всех наземных частях багульника, в чистом виде представляет собой густую субстанцию зеленого цвета и жгучего вкуса. В Больших дозах масла багульника нарушает работу центральной нервной системы, парализует дыхание и сердечную деятельность. Жание эфирного масла багульники сильно колеблется минимальное количество в начале и конце вегетации, максимального время созревания семян конец июля, начало августа. Ветки и листья багульника первого года жизни, цветки и плоды содержат большую концентрацию эфирного масла. нежели побеги и листья прошлого года старше школь этого эфирного масла в растении накапливается больше, чем дождливые. Ароматом вообще вся комната наполнилась, вкуснотища, ребята. Люди, которые страдают аксатарными камнями, почками, могут употреблять отвар данного растения. В данном случае понадобится 6 грамм сухого измельченного сырья, который кипятится на водном стакане напряжение напряжении 10 минут, затем все просаживается и потребляется 3 раза в день по одной половой ложке. В научной медицине применяют багульник при острых хронических бронхитах, астме, коклюше, а также при спастической энтероколите. Из багульника вырабатывают противокашливые препараты препарат ледин. Кроме заболевания дыхательных путей, от Вараба из лечили болезни сердца, печени, почек, мочевого пузыря, а также грипп, гипертонию, золотуху, ревматин, еще изгоняли им глистов. Как антисептическое средство Гульнк проверяет во время эпидемии. Пользовали не только отваром, но и просто давали днюхать ветки, поскольку багульник заметно расширяет бронхи. Гипертоники не только принимают отвар или настой багульника внутрь, но также делали утром и вечером ножные ванны. Отвар цветочек и кушек багульника с небольшим количеством ли назначали как успокаивающие и снотворное. Закапывали в нос или настой багульника, или на масле при насморке. Отваром обмывали тело при паразитах. Отвар для наружного употребления готовили без сконцентрированного нежели, нежели для, для внутреннего. Багульников вырабатывают противопаразитную мазь на основе свиного жира, применяющая в том числе в птичсотке та же мазь смазывали ревматические суставы. Хотя каждый раз зримое пользу такого лечения приводит меня в удивление, поскольку улучшение улучшения долго ждать не надо, не приходится, оно наступает почти мгновенно. Вот видите, как цвет поменялся. Пользоваться багульником нужно аккуратно. Помню о том, что он очень ядовитый. Багульник применяет и в этой ветеринарии. Показания к применению здесь примерно совпадают с показаниями в медицине. Отвар, настой, порошок, дым, багульника, Испытанное средство для истребления как комаров, молий, клопов, а также для изгнания докучливых грызунов. Все. Лето у нас сухое стояло, травка у нас в себя много набрала. Эфирного масла у нас много. Цвет видим поменялся. Все, выключаем. Выключаем. Мы сильно огонь не ставим. Чтобы только-только, чтобы кипило. Ну вот. Теперь все, ждем пока стоит. Я же на аромате стоит хороший такой. Все пьется просто по стакана детям по 3 ложки. Нужно вот учитывать, какое лето и сколько эфир тут находится. Начинайте пить с маленькой тоже. Ну. Потому что пойдет, он не пойдет, неизвестно.